Супер Смарт Стоп и Профит Здравствуйте всем! Сегодня представляем вашему вниманию новую версию уникального робота-помощника для ручной торговли на российском биржевом рынке. Робот станет надежным помощником как начинающим, так и профессиональным трейдером, которые занимаются ручной торговлей на российском биржевом рынке. В чем особенность робота Супер Смарт Стоп и Профит? робот стал более функциональным. Он включает как возможности предыдущих своих версий, так и много новых возможностей. За счет того, что робот написан на интегрированном встроенном в терминал-квик языке Lua, робот стал супер-быстрый, и соперничать по скорости выставления заявок с ним вручную просто невозможно. За счет надежного языка программирования, робот надежно работает в терминале квик, и зависит только от качества вашего брокера на текущий момент робот не имеет аналогов на российском рынке и станет надежным спутником при вашей торговле вручную на биржевом рынке какие основные возможности данного робота помощника робот позволяет в автоматическом режиме работать на срочном фондовом и валютном рынке робот позволяет выставлять не только реальные, но и виртуальные стопы на бирже. Он позволяет использовать многоступенчатые профиты в виде лесенки или ручную заданным уровнем на биржевом рынке. Есть возможность использовать не только обычный стоп, но также и многоуровневые стопы. А функция дисциплинарного стопа будет аналогом вашего риск-менеджера при торговле. Робот имеет не только функцию автопокрытия, но и можно задать запрещенные периоды, в которые робот не позволит вам торговать. Более того, робот позволяет в большинстве случаев избежать защиты от проскальзывания при определенных настройках. Робот позволяет переносить в автоматическом режиме сток без убыток с учетом комиссии, которую вы заплатили за вход в позицию а также много других фишек, некоторые из которых мы попробуем сейчас продемонстрировать в терминале Quick. Вы видите запущенного и настроенного робота-помощника Super Smart Stop Profit. Рассмотрим основные возможности и режимы, которые позволяет он реализовывать. Ну, как вы видите, есть функция автоматической настройки перед клирингами, есть возможность выставить запрещенный период для торговли. И возможность настройки на все три основные секции биржевого рынка. На срочный рынок Fords, на фондовую секцию и на валютную секцию. Вначале рассмотрим самый простой режим работы при помощи одной связной заявки Stop Limit и Take Profit. Это простейший режим, который не требует никаких особых знаний и очень быстро и легко настраивается в вашем терминале Quick. Возьмем быстрый стакан. И откроем один контракт, например, в шорт при помощи быстрого стакана. Моментально выставляется связанная заявка. Вверху у вас стоп, а внизу у вас стоит профит. Робот написан на интегрированном терминал Quick языке Lua и работает максимально быстро и надежно в данном терминале. Робот все автоматически корректирует. Вы увеличиваете размер позиции, и тут же ваш стоп. С одного контракта корректируется на два контракта. Есть возможность выставления реверсного стопа. Возможность задать трейлинг стоп, когда стоп будет подтягиваться вслед за вашим профитом. Есть возможность переноса в безубыток. Вы просто задаете, сколько должен пройти рынок в вашу сторону, чтобы робот автоматически передвинул стоп в безубыток. Причем вы можете даже скорректировать этот перенос с учетом комиссии, которую вы заплатили за открытие позиции. При этом вам не обязательно закрываться по стопам. Вы можете выставить лимитированную заявку на закрытие в стакан. И если данные заявки сработают, то робот автоматически скорректирует размер стопа и профита и при необходимости снимет их с биржевого рынка. Одна заявка срабатывает, робот автоматически корректирует размер вашего стопа и профита с одного контракта, контрактов на один если сработает следующая заявка робот снимет стопы профит причем задав настроить можно функции так то если у вас произойдет закрытие позиции давайте сейчас принудительно закроем позицию робот автоматически все оставшиеся лимитированные заявки все стопы и профиты уберет с рынка и перейдет в режим ожидания Робот также имеет функцию дисциплинарного стопа. Это функция, которая выполняет роль риск-менеджмента при торговле. Давайте сейчас поставим галочку дисциплинарный стоп и продемонстрируем, что это означает. Открываем короткую позицию. Робот выставляет нам уровни стопа и профита быстро в течение приблизительно 50-100 миллисекунд. Теперь посмотрим, что у нас произойдет. Мы переносим стоп в сторону профита. Это нормальная ситуация, когда цена идет в вашу сторону, рынок идет в вашу сторону. Вы еще раз переносите, к примеру, стоп в сторону профита, а затем пытаетесь вернуть его обратно. Возвращаем стоп обратно, что делать категорически запрещено. И робот автоматически помнит, где у вас последний раз стоял уровень стопа и возвращает его обратно. То есть робот не позволяет вам манипулировать стопом и позволяет его двигать только в одну сторону, в сторону профита. Такая функция очень часто позволяет уменьшить ваши потери при ручной торговле. Закроем позицию вручную и, как видите, робот автоматически сразу снимает стопы и профиты с биржевого рынка. Теперь давайте рассмотрим более нетривиальный случай. Отключим связанную заявку. Поставим стоп, чтобы выставлялся одним уровнем. А профит сделаем размер профита 50, а дальше зададим шаг ступеней 10 или даже 5. Сохраняем данные параметры. Параметры применяются и мы откроем 10 контрактов, например в шорт. Обратите внимание, заявки исполняются и робот тут же выставляет лесенку профитов. Вот такую возможность очень сложно реализовать вручную. А робот это делает элементарно. А теперь давайте не только профит, но и стоп выставим при помощи массива, который мы зададим сами при помощи вот данных функций. Причем размер этого массива можно сделать не обязательно 3 уровня, можно сделать до 10 различных уровней и на каждом задать, сколько контрактов вы хотите, чтобы робот закрывал. Сохраняем данные параметры. Стоп мы сейчас заявку удалим. И робот выставит заявки согласно уже заданному алгоритму. Вы видите, что стоит уже не один, а стоит уже три уровня стопов. На каждом уровне закрывается по одному контракту, так как мы и задали. А весь остаток, который на эти уровни не уместился, он выставляется на дополнительный стоп, который у нас в данном случае стоит далеко от рынка. Использование многоурнных стопов увеличивает гибкость вашей стратегии, вы можете уже не полностью закрываться, а робот может позволить вам закрыться частично, а дальше рынок может опять развернуться и пойти в вашу сторону и сработать профит. Мы задавали стопы при помощи массива, можно также и профиты тоже задать при помощи массива и тогда возможность у вас задать до 10 различных уровней профита. А теперь давайте рассмотрим один из наиболее интересных режимов.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 И вот это именно тот режим, который позволяет избегать проскальзанного. Очень часто, когда срабатывает стоп, после этого рынок откатывается в обратную сторону, потому что большинство игроков стопы выставляют в одном и том же месте. И очень часто после выноса происходит откат обратно. А вот обратить внимание, профит у нас стоял с отступом нулевым. И именно по той цене, по которой у нас был, был задан профит, 57220,000, и именно по этой цене профит сработал. То есть стоп у нас в данном случае с отрицательным проскальзыванием сработал по лучшей цене, а профит сработал именно по той цене, по которой мы задали. Вот именно возможность в виртуальном режиме бороться с проскальзыванием очень интересный момент. И здесь огромная возможность для ваших фантазий и огромная возможность реализовать различные стратегии на российском биржевом рынке. В данном режиме робот также полностью отслеживает ваши позиции, несмотря на то, что на рынке ничего не выставляется. Вот эти уровни, которые есть, их надо убрать, потому что на самом деле их не существует. Робот все отслеживает в голове. Если мы позицию короткую закроем, робот тут же переходит в режим ожидания и показывает, что открытых позиций по инструменту сейчас нет. А чтобы вы убедились еще раз в необходимости выставления стопов, Бесплатно в комплекте вы получаете курс «Грамотное выставление стопов и профитов». Данный курс познакомит вас с основными видами и возможностями выставления стопов, познакомит вас с трейлинг-стопом и научит грамотно и правильно выставлять стопы и профиты вручную и при помощи торговых роботов. Давайте подведем небольшой итог. Робот SuperSmart Stop и Profit Несомненно, значительно должен улучшить результаты вашей торговли за счет того, что он позволит вам избежать технических ошибок при торговле. На порядок увеличит скорость выставления стопов и профитов, в том числе позволит работать в тех режимах, в которых просто нереально работать вручную. Робот позволит сохранить свою прибыль за счет переноса стопов в безубыток. Все в автоматическом режиме. При помощи функций типа дисциплинарного стопа вы сможете контролировать свои риски. А также позволит вам прятать свои стопы и работать в виртуальном режиме, чтобы возможности отследить ваши стопы и профиты не было. В некоторых режимах вы даже можете избежать проскальзывания при торговле, и это несомненно улучшит ваши результаты. Заказывайте нашего робота-помощника и скажите нет лосям. И скажите да, прибыльной, стабильной торговли. Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, что данный робот-помощник Супер Смарт Стоп и профит поможет вам сделать еще один большой шаг прибыльной и стабильной торговли.